Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня я вам расскажу о шумоизоляции торпеды и центральной консоли на примере автомобиля Audi Q7. Торпеда у нас уже демонтирована. Вот так выглядит этот автомобиль без торпеды и консоли. Значит, что мы здесь будем делать? Все элементы проводки, часть моторного щита, часть печки мы обработаем антискриптными и шумопоглощающими материалами. Сама же торпеда, вот она у нас здесь лежит на подстоле, также будет обрабатываться. Сначала здесь будут виброизоляционные материалы, потом будут шумопоглощающие материалы. В обработку у нас также входит и шумоизоляционная антискриптная обработка центральной консоли. Выглядит она сейчас вот так. Она состоит из нескольких частей. Все сочленения, которые в ней присутствуют, мы будем обрабатывать антискриптным материалом для того, чтобы эта деталь в автомобиле не издавала звуков. Значит, обработка самой панели происходит у нас в два этапа. Первый этап – это нанесение виброизоляционного материала. Мы обязательно сохраняем всегда штатные шумоизоляционные либо шумопоглощающие материалы. А вторым этапом мы закрываем дополнительно еще нашим шумопоглощающим материалом. Это Software F15. Им в итоге будет заклеена практически вся поверхность. А Воздуховоды, которые дополнительно устанавливаются после, то есть они стоят здесь в центре и уходят сюда вот, вот сюда вот по краям. Они, как правило, обрабатываются бета-софтом. Ну, или тем же Softwave 15. Так у нас выглядит обработка зоны под торпедой. От лобового стекла до усилителя торпеды мы наносим в данном случае акустическую мембрану, блокатор. Вся проводка, вот это все, что у нас здесь имеется, обрабатывается у нас антискриптным материалом. Иногда это BetaSoft, э, а в данном случае это Softwave. Здесь позволяет э, место для того чтобы применить более толстый материал после того как закончат обработку самой декоративной части торпеды ее установят на место точно так же как и консоль который вам предварительно показывал торпеда установлена у нас на место вместе с консолью вот как вы видите да все провода которые выходят у нас наружу они все обработаны антискриптным материалом и завершающий этап это обработка всех стыков Элементов, которые присутствуют у нас на торпеде, все, что в нее потом вставляется, и в том числе вот здесь, также обработано антискриптным материалом. Связано это с тем, что все элементы, которые мы оставляем, имеют некий ход, и они могут в теории издавать звуки. Именно для того, чтобы этих звуков у нас лишних не было, мы обрабатываем все стыки антискриптными полосочками. Завершающий этап работы с автомобилем это проверка всех регулировок, кнопок и всех модулей, которые мы отключали и заново подключали. А также удаление, возможно, появившихся ошибок после нашей работы. После этого автомобиль передается клиенту. Эта работа у нас занимает один рабочий день. Если вам необходима шумоизоляция торпеды, если вас беспокоит шум мотора либо такие либо скрипы от нее, можете к нам обращаться и мы это выполним э, с гарантией качества.